Смотрите, есть два варианта, которые уже протестированы, которые работают э, просто на отпад. Первый вариант, вы пишете минимум один пост в день, это минимум. А второй, второй вариант, это вы пишете один пост в три дня и используете постоянно сторис. То есть это вот через мобильный телефон вы фоткаете, либо записываете видео и маленькие истории закрепляете. Есть такая функция ВКонтакте. Это вот два, две фишки, которые протестированы и работают просто на ура. Либо каждый день вы пишете минимум один пост. Второе, либо вы пишете один пост 2-3 дня и каждый день активно используете истории. Это сейчас активно работает в Инстаграме, Фейсбуке и ВКонтакте. Вот, это а, по поводу, а, как часто писать, но это, это минимум, да, то есть, это планка минимум, а планки максимум не существуют, все а, зависит от вашего контента и насколько хорошо вы вовлекаете аудиторию, а для этого нужно следить за статистикой своей странички. А, какое содержание? Ну, здесь, во-первых, а, если вы развиваете бизнес и вы хотите развивать личный профиль, то есть, свою, свой персональный профиль, в личном профиле, Необходимо писать больше о своих ценностях, о семье, о своих принципах, о своих взглядах, иногда ценный контент, косвенно о бизнесе. То есть вы пишете больше о том, чтобы человек почувствовал себя похожим на вас, со своим мировоззрением, со своими взглядами, лайфстайл, какой вы можете показать. Да, то есть, вот все, что связано лично с вами, то есть, это ваш внутренний мир, как вы думаете о бизнесе, да, то есть, вы не даете какие-то ценных, практически, там, практических а, рекомендаций, там, а, как записать видео, например, ну, не, не нужно это делать на своем личном профиле, либо нужно, но не так часто, то есть, 80% что-то такое персонального, свои размышления, мысли, осознания, а, качество, семья, дети отношение к чему-то, да, то есть к курению, к алкоголю, то есть к миру, к религии, к бизнесу, к сетевому маркетингу, к пирамидам. Все вот в этом плане, то есть ваш, вот ваш внутренний мир, да, то есть как вы, кто вы есть, на самом деле ваши ценности и принципы а то что касаемо бизнеса то есть ценного контента то есть выжимка вот 80 процентов выжимки это нужно давать например через вашу группу да то есть вот вы создаете определенную группу это ваш блог ваш сайт где вы выстраиваете свою экспертность и вот оттуда вы уже можете делать определенные репосты на свою стену и тем самым ну как бы резонируя и давай ценный контент и плюс развивает свою группу а так если с личного профиля лучше писать о ценностях о принципах о своей личной жизни о стиле жизни лайфстайл да то есть о, о детях и так далее а, не нужно там на личном профиле разглагольствовать о чем-то там а, глобальном бизнесе Ну, зацикливаться только о бизнесе а, по поводу объема а чтобы они были максимально эффективны но ну, тут понимаете такой момент что если вы умеете писать если вы умеете писать значит вы можете писать длинные посты потому что вы понимаете как завлечь аудиторию вы понимаете как удержать аудиторию вы понимаете как эту аудиторию потом перевести либо в подписчики либо в те действия которые вы хотите чтобы они сделали поставили лайк прокомментировали сделали репост либо подписались по заполнили анкету на консультацию, либо подписались в рассылку и много-много другое. Если вы умеете писать, вы изучаете копирайтинга это я вам рекомендую сделать, тогда вы можете писать длинные посты. Если же вы не умеете писать, конечно, лучше начинать с коротких постов, с какими-нибудь осознаниями, с какими-нибудь вырез, вырезок книг, то есть, статей, а, с вебинаров осознания. То есть, начинайте с маленьких постов на несколько абзацев. А, и кстати, не забывайте посты разделять на абзацы. Вот когда я вижу полотна, вот такие блин вот, вот такой текст, и это огромное большое полотно. То есть, а, не разделен на абзацы. То есть, ваши, ваш текст должен быть разделен на 2-3 максимум 4 строчки. Пропуск белый и опять обзать 3-4 строчки. Тем самым это будет читабельно, это будет удерживать вашу аудиторию и все будет круто. Если же, ну, если будете игнорировать, все будет плохо.